Используйте бумажки, наклеивайте на монитор. Кто наклеивает бумажки на монитор? Молодцы, правильно. Мы тут экономическое чудо хотим сделать, а вы бумажки на монитор наклеиваете. Сейчас расскажу, как правильно наклеивать бумажки на монитор. Если бумажку отклеивать сверху вниз, она продержится около двух часов на мониторе. Ее нужно отклеивать справа налево. Она продержится целый день. И только потом упадет. Коллеги, экономическое чудо не получится, если мы будем пользоваться бумажками, потому что в бумажке нельзя поставить сроки, приложить отчет, сформулировать подзадачи для коллеги и так далее. Ладно, бумажки не годятся. Давайте мессенджеры. Отлично. WhatsApp, Telegram, Viber. И поехали, поехали. Задачи накидываем, накидываем, накидываем. Еще хуже, чем бумажки потому что у тебя рука устает листать все эти сообщения. Это нарушение закона визуализации, потому что в мессенджере невозможно сфокусироваться на конкретном объеме задач. Так же, как невозможно сфокусироваться на конкретном объеме задач в табличной портянке из 50 красных строчек. Поэтому канбан доски, которые я буду вам дальше показывать.